Говорящая живая азбука. С этой говорящей азбукой ребенку будет интересно заниматься, ведь на ее странице звери и птицы всей планеты расположились в алфавитном порядке. Малыш будет нажимать на кнопочки, слушать буквы, названия животных и их голоса. Так он не только быстро выучит алфавит, но и познакомится с разными животными. Книга выполнена в глянце, поэтому можно писать на ней фломастером и после стирать написанное.